Всем привет дорогие друзья, с вами Блэкченнел И эта игра под названием Handle Wish Care Что в переводе означает Обращайся осторожно Наверное с вазами они имели в виду э, Обращаться осторожно, чтобы не уронили Но как вы поняли по превьюшке У нас ничего не получилось, мы разгромили весь музей и вот этого оч очкастого, усастого мужика с подтяжками выгнали скорее всего, и навешали долгов там, короче, он всю жизнь будет отрабатывать. Но мы попытаемся все-таки это все предотвратить, чтобы все было хорошо, и, и он заработал даже немножко денег. Так, а что это инкрутыка это тебя? Трин музей, а, что-то музей тебя приглашают. Первое время история. Два больших коллекции а, ага. Реликции Одна комната. Твоя работа положить а, последние три а, реликции какие-то. И покинуть этот, это место нахрен. Гоу, давай, иди, директор. Нормально. Это примерно как-то так это и, наверное, и было написано. Я точно не понял. Так, ну, а куда наверх? Да вы чё, угорайте, а то я не донесу никогда Смотрите на его ноги, они вообще Блин Да что у него за резиновые ноги, серьезно? Ё-моё Да 100% сейчас что-то уронит Смотри О! <мес> <мес> <мес> нет, В смысле? Она качалась просто Ты мог бы донести нормально, не надо штыряться Давай не все аккуратно Бляха, уже минус 250, в смысле? Это чего? Долларов? Ни хрена себе, тогда я точно буду всю жизнь работать здесь, так давай аккуратно Да как туда пройти то, ты чё издеваешься что ли, куда ты прыгаешь придурочный Это невозможно, Серьезно, зачем ты прыгаешь, сиди Нееет, пускай лежит, не хана, все. Или нет Бляха, она лежит, давай ее сразу возьмем, потому что мне это не нравится нет, нет, нет, нет! Почему она упала? В смысле? Ну ее можно было в руки взять, ну дебил ты. Ну, капздец. Ну все, нас выгонят уже. Хотя 500 бачей есть. Блин, куда ее нести? Туда хорошо понес. Аккуратно. Блин, она каменная. Опять! Ну, я сейчас в ноль буду работать всю жизнь. Ну серьезно. Да не надо ее разбивать аккуратно. Нет, пускай она немножко пошатнется, но все будет хорошо. Не, ну, кстати, прилично им платят деньги, на самом деле. Сколько? По тысячу почти, да? Или по 500? Нет, больше. По 700 где-то. Не, ну неплохо, на самом деле, реально. Но большая работа опасная. Пока ты да не все, все разгромишь. И вот, это самый сложный путь, наверное. Тут два за все дорогие очень. Давай, у очень ответственная сейчас задача донести и положить эту э, красненькую вазу, которая весит больше, чем ты. Давай, давай, потихоньку. НЕТ! Да ни хрена себе! 300 бачей сразу. Не-не-не-не-не, аккуратно я сказал. Чем меньше ваза, тем меньше, конечно, затрат будет. Дебил. Ну реально, говорю, почти что в ноль будет. Не, ну 1500 пятьсот, блин, ну а как-то так-то? ну, А как же принести вообще а, без потерь? Это же нереально, наверное. Ну давайте попробуем без вообще без малейшей ошибки. Ну это нереально, конечно, да. Потому что смотрите, как его носят ветром. А тут ветра нету, еще причем. Прикиньте, на улице он так, вот все разгружал бы. Хана ему было. Ну это невозможно! Он уже что-то сломал. Ну в смысле? Не, ну это нереально. Ну как тут вообще без этих всех затрат обойтись? Ну, серьезно. Это невозможно. Ну, игра короткая. Тут серьезно. Три квазы пронести и все. Игра закончена. И все. Это очень короткая игра, на самом деле. И обзор будет тоже короткий. Минут 15, не больше. Ну, наверное... Нет! Да Там что тут... Них, не, не трогай ту его, нет, пускай стоит, не надо. ОНО вообще, миреми, как она держится-то вообще? А, уже никак. Ну я же говорю, он не трогать тебя ничего, ну а ты типи, он каждый раз одни и те же ошибки делает, ну серьезно. Сколько? Три ва две вазы сломал. Ну нормальный, нет человек вообще. Как тебя вообще сюда взяли, мне интересно. Не, ну в письме вроде написано, что он сюда вроде не работать пришел. Хотя вроде работать нифига не понятно. Нет, нет, стоять. Да за что? Почему она разломалась и столько денег мне отняли? За что? Да просто какая-то э, глиняная хрень. Ну не глиняная, ну ладно, просто если блуденькая сделана, что-то слепили. Ну подумаешь, что так дорого то все? Офигеть. Блин, ну почему он он ходит сейчас нормально, а тут взял куда то вазу, все его начал штырять. Ну серьезно, это ненормально, по-моему. Тебе надо крочу идти или подкачаться, в качалку иди качать. Ну блин, реально, ну это ненормально. Ноги подкачать, смотри, какие у тебя вообще они, как палочки, блин. Отсюжбы, блин. И тот больше будут. Аккуратно. Да он даже, я вот ничего не нажимаю, он сам ходит куда-то. Сам куда-то ходит, блин. Он не может стоять на месте, как нормальный человек, он куда-то его вечно носит, блин, налево-направо, кондиционеры вырубили или чё. Какая пиздец, какой-то блин, не, ну не, ну, я не знаю даже, как этого человека назвать, блин. Ну ладно, давайте все расхреначим, все-таки как их хотели. В принципе, вы, наверное, тоже ждали это. Да положи эту вазу, я не буду ее нести. Ну положи обратно. Нет, не хочет. Но ну, я с вазой тогда -то буду все ломать. Но ну, так не получится, нет. Давайте все-таки заново, нет. Нафиг эти вазы вообще? Пошли вы все в жопу. Я ничего, я ничего делать не буду. Я просто буду все громить и разграмливать. И ничего вы не, не, не хорошего не добьетесь от меня я просто буду все ломать все ходить меня все задолбали серьезно заставляйте мне что-то носить за копейки я не буду не хочу все сами потом ходите, надеюсь камер тут нету потому что иначе его посадят возможно в тюрьму и... ну да скорее вот так и будет тут камеры есть. А я просто свалю поменяю имя себя имидж поменяю, с другой сделаю сделаю пластическую операцию и все меня никто не узнает а ее нельзя ну, блин, почему? Давай запрыгнем нет? Не хочет Ну ладно, мне и так, в принципе, хватит Не, смотри, еще пол Больше половины осталось, а уже Минус 2700 А если я все разгромлю, там наверное, Будет минус 100 тысяч Это да Это, конечно, ему капец будет Такой вшин, такой здоровый Всего лишь 200 долларов Серьезно, тут что 200 долларов стоит, или что? 250 250 Серьезно, все по 250, не цените ничего. Не, ну вот эти булочники самые тяжелые, Они почти не падают. Я не знаю, как я сумел тот разломать. Он даже когда упал даже на эту подставку, он все равно еще целый. Да, смотри, ему плевать. Как это понимать? Он не развалился, смотри, можно в футбол играть. Еще вообще плевать, вот это я понимаю нормально сохранил с древнего рима еще. а это все это говно сразу можно понять где настоящие а где поделка вот это все подделка, все разваливается тарелки все эти говнянские все развалилось вот один булыжник уцелел потому что он настоящий действительно вот ой вот за него надо деньги давать так давай ты будешь ломаться нет он просто просто на, на сколько на стоя 50 сантиметров опустился вниз и все полностью развалился полностью как будто он из говна слеплен был, а не из булыжника. Серьезно. Тарелки тоже. Ну тарелки ладно, керамика допустим. Он же его листом разломал. Ой, взял опять, дебил. Ну ладно, я и так донесу. А, мне так раз донести надо. сейчас донесу, да, донесу. Ща-ща, картины какие-то. А картину можно разломать, нет? Жаль. Я картину сейчас бы разломал нафиг и все. Какую-то хрень нарисовали, блин. Неинтересную. Ч ⁇ это вообще перевернуто, то блин? Нормально, да? <как> Какой-то дьявол нарисовали. <как> Нормально. Давай падай. Все, я даже не буду ничего делать. Она сама пускай падает. Вот так взял, руками провел, все развалилось. Ну-ка, 9 тысяч, реально. <смачь> 10 тысяч просрал, ну ты счет, серьезно. Минус 10 тысяч. Круто, вообще офигенно. А, уже 9. А, ему 500 долларов дали. Ну, зачем ты? Надо было ее тоже уронить. Что-то уже зарабатывать начал. Ну, ни хрена, сейчас быстренько мы все исправим. Ты начал все зарабатывать, я сейчас все испра исправлю. В, в худшую сторону, ну ничего страшного. Папа, все разломал, молодец. Впервые хвалю его, потому что... Они недостойны этого. Все, теперь вот так красиво. так вот и закончим, наверное, нашу серию. Вот. Офигенно просто они... Я уверен, что они обрадуются Начальство, директор, да Когда увидят, <свят> что я тут ну, у них натворил Я думаю, да, надо тебе сваливать, короче, точно Как я и сказал Ну, немножко прибраться, но я не буду Вот, забираю вот эту целую картину Вот эту вот целую булыжник А, уже не целый Все-таки я <свят> слишком его перехвалил Он все-таки тоже говнянский оказался все, вот так вот закончим, как превьюшка была, так и закончим. Все, идеально. Вот так вот, в принципе, и должно все было быть. Если хотите больше таких интересных игр, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в Discord сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и дать мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки в описании под видео, заходите, спонсируйте. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях. В следующих обзорах, и всем пока-пока.